Красиво. Мы на отдыхе, но... На завтрак? На завтрак. не поела, да? да? Вот и я про тоже да. я не умею отдыхать. Вот приезжаешь в отпуск с семьей какой-то соседний город. Все красиво, хорошо, много мероприятий запланировано. Но все равно что-то вот такое внутри грызет Что надо снимать контент надо, надо показать, вот что нас окружает И не получается расслабиться Мы в Хуахине В отеле Holiday Inn И нас сюда пригласили наши друзья Анастасия и Сергей Это компания MM Group Хуахин Мы не первый раз у них здесь Мы раньше снимали, приезжали Но в этот раз они нас позвали вот просто так Приехать, провести с ними Новый год Посетить их новогоднюю Вечеринку мы с радостью согласились И от нас ничего не требуется Ничего не надо снимать Просто отдыхайте Вот вам отель Но руки-то чешутся да? Куда? На а, да, у нас есть такой парк Вот он прям рядом с отелем И посещение для постояльцев отеля бесплатно Хоть каждый день О, мы уже все переоделись В прошлый раз, когда мы были здесь в аквапарке, мы обошли его весь, ну мы его снимали традиционно Обошли его весь, и девочки знают теперь каждую здесь зону И в этот раз сразу же пришли вот сюда, ну как они называют лазилки, Это их любимый аттракцион в аквапарке Я не могу, на меня перевернется Ну я главное за собой тут знаю, пока стреляешь, на тебя ведро воды Hehehehehehe <laughs> ездит в отпуск со своей колбасой, это мы. Немного поработать, обсохнуть и прокатимся по пути. себе удовольствие подняться на крышу к бассейну и посмотреть на эти потрясающие виды О! о, о, где такую коляску Я можно бы купить? Я хотела в такую поехать. Вообще, Давай так сейчас. слушай, это прям как у нас в Да. только вот еще с коляской и она в аренду посмотреть. Да, клево! О. Девочка, макароны в сыре. Сырная целая головка. Это вообще шик, блеск, красота, посмотрите. Сырные головки накручивают в сыре, он весь облепляется сыром, да? обязательно весь соус там, который собирают, сверху добавляют. Переживала, что в этом году без икры у нас Новый год. Кажется, первый за что без икры. Думаю, что ж такое, Ну вот тебе икра. Правда, креветочная или какая-то? Но все равно. Только единственное, у кого не оказалась с собой праздничная одежда, это Кирилл. Ему здесь ее и купили в торговом центре Market Village. Джинсы или купер и рубашку. И конверс. Сникерсы, кеды, да? Yes. Кеды. В общем, полный комплект. В прошлый раз, когда мы здесь были, мы совершенно случайно попробовали это мороженое. Детям очень понравилось, Тане особенно понравилось. в конечно же, мы не могли пройти мимо итальянское мороженое Gelato. В общем, вкусно. по пути поедим. Пора возвращаться в отель. готовиться к нами опять. Привет. Привет. пойдемте. вас. Стеклянный <three> пол, дети в восторге. <с> <helos> Злата очень хотела на стеклянный пол, и у нее наконец-таки это получилось. Мы буквально парим над городом, потому что вечеринка проходит на 27 этаже отеля Holiday Inn. Здесь мы встречаем много год. Вот на этом замечательном балконе со стеклянным полом. Мы действительно парим. В прямом смысле слова. Люди, которые открыли всем нам этот город. Мы э, хотим сказать спасибо вам, что вы приезжаете в Хуахи, что приходите на наши вечеринки. Не только занимаемся квартирами, домами, арендой, продажей, но и делаем вот такие клевые штуки. Мы хотим, чтобы действительно город развивался, чтобы у него было прекрасное, светлое будущее. Какая часть? Какая uh, часть? Yeah. Да все эти так звучат! Да, держи, абсолютно! Просто миссия, браво, есть! Отлично! Uh. Есть, есть, есть! Конечно же, да! Про мужчину, который ты Стул, а потом проснулся в будущем, а там роботы, там зубастники маленькие, там, там Вселенной управлять при помощи дистанционного пульта управления. Вот такая вот история. Да, Саня, терпеть не может с футураму, но смотрела со мной съесть, и выиграла! Встанная Star Wars, наконец-то там! Да, да, имперский Марс. Едем далее, и сегодня все будет Yeah! Прекрасный YouTube-канал, вы нам помогли определиться, приехать в Хуакин. Хотя попытался расслабиться, я думаю, получилось. Этот первый год был просто замечательным. Вечер первого дня, 1 января. Первого дня Нового года. Не, мы, конечно, не весь день спали. Мы сюда сходили на завтрак. Отдохнули, еще немного повалялись в номере. Я поработал, опять-таки. Таня поработала. Поднялись в бассейн, сняли видосик. Тоже, получается, поработали. В общем, все как всегда. Ну, нет, конечно, отдыхать надо уметь. И для меня отдых, он всегда сопряжен с работой. Но не могу я вот просто так э, валяться в шезлонке валяться в номере, или просто так гулять. Мне хочется это все снимать, мне хочется этим всем делиться. Искренне считаю, что повезло тем, кто умеет совмещать отдых с работой, особенно тем, у кого работа, вернее отдых это есть да, работа, ну отдых для многих, например, путешествовать и а, что-то из путешествий показывать. Мы хорошо провели время, мы хорошо отдохнули, и я, в общем и целом, всем доволен. Возможно, кому-то такой тип отдыха покажется странным, что-то бегать, прыгать, нет, нет, чтобы валяться весь день в шезлонге, но, тем не менее, я такой. Я знаю, некоторые из вас настолько активно проводят свой отпуск в Таиланде, ездят по экскурсиям, по различным э, пляжам, там, городам, э, паркам, аквапаркам, зоопаркам, что в пору после такого отпуска брать второй отпуск... Уже по возвращении домой, чтобы немножечко, скажем, прийти в себя. Напишите вы в комментариях, а умеете ли вы отдыхать и что для вас отдых, Как вообще вы бы провели свои выходные, пару выходных на Новый год в Таиланде. Ты как отдохнула, хорошо? Да, очень. В общем? Мне очень понравилось. Ну, я по тебе вижу, ты умеешь отдыхать. Находишь время и для книжки, и для всего.